Работаем, тренируемся, ждем с нетерпением этот матч, потому что он, я думаю, будет очень интересный. Тем более, наш соперник идет на первом месте, так что надо его догонять. А так все проходит, как обычно. Да, была неприятная травма, но ничего, это э, футбольная жизнь такова. Конечно, хотелось быстрее восстановиться, но так случилось, что получил еще небольшое повреждение, пришлось чуть-чуть задержаться. А так, ну, понятно, что еще физически не полностью готов, но будем работать, прибавлять, думаю, все будет хорошо. ну батэ всегда был хороший соперник да действительно не набрали великолепный ход всех обыгрывают но понедельник будет я еще раз говорю очень такая тяжелая интересная игра так что постараемся их остановить <плодисменты> Жду красивой, интересной игры. Думаю, будет забито немало голов. Надеюсь, с нашей стороны. Я надеюсь, игра зрителям очень понравится. Пользуясь случаем, приглашаю всех на стадион Динамо поддержать наш клуб. Всех ждем на матче. Дождь